Здравствуйте! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как своими руками сделать вот такую инсталляцию из гипсовых 3d панелей со светодиодной подсветкой. Для этого нам понадобятся сами гипсовые 3d панели и вот такие квадратные заготовки из ламинированного ДСП. Из инструментов нам понадобится перфоратор, шуруповерт Несколько сверел разного диаметра, паяльник с припоем, светодиодная лента и блок питания для этой светодиодной ленты. В нашем случае, расскажу, у нас блок питания стоит внутри шкафа под потолком, в открытом доступе под скрытым люком. Это у нас действующий объект. У нас проложен кабель сюда, в данный участок. И инсталляция наша будет располагаться вот здесь. Наша инсталляция будет состоять из 6 панелей размером 50 на 50. Заготовки мы сделали размером 40 на 40. Мы будем крепить данные заготовки по выполненной уже разметке. То есть мы взяли осипостроитель, отметили 6 квадратов, которые нам необходимо, сделали точную разметку. И будем прикручивать к стене наши заготовки по выполненной заранее разметке. Вот таким вот образом. Расстояние в нашем случае панель 50 на 50. Заготовка у нас 40 на 40. Расстояние между квадратами на текущий момент между заготовками 12 сантиметров. То есть, что мы сделали? Мы сделали. Мы сейчас поставим на стену квадрат, до другого квадрата будет расстояние 12. Свес а, с боков, получается, наших 3D панелей будет по 5 сантиметров с каждой из сторон. И 2 сантиметра у нас останется зазор между финишной панелью. То есть просвет светодиодной ленты будет в 2 сантиметра. Ну что, будем приступать. Попробую как-то это более подробно и наглядно сделать. Я думаю, у нас все получится. Поехали! В нашем случае обои у нас уже поклеены. То есть мы прорезали... Каждый, от каждого квадрата до квадрата полоски, вырезали обои, заложили туда витую пару, две жилы всего с пары, с этого квадрата на этот квадрат, с этого на этот, на этот и на этот квадрат. То есть мы заложили по два провода от витой пары, но к первому квадрату у нас от со стороны шкафа, это у нас действующий объект, от блока питания пришел питающий провод. То есть здесь у нас уже вывод сделан на 12 вольт. Сейчас мы берем наши заготовки из ДСП и насверливаем в них по 4 отверстия для крепления непосредственно на саму стену. Мы насверлили отверстия в наших заготовках, теперь мы будем все это переносить на стену. Так как у меня отверстия тонкие, диаметр отверстия, то я буду переносить тем же самым сверлом отметки на стену, которым я и сверлил данные заготовки. То есть наши отметки перенесены ровно так же, как на самих заготовках. Сейчас мы будем сверлить наши отверстия стене дрелью либо перфоратором в зависимости от того у кого какая стена у нас стена мягкая мы будем сверлить без боя но для этого нам понадобится малярный скотч и обычный пакет для чего это необходимо для того чтобы тот кирпич, да, тот газоблок, неважно из чего у вас стена, не падал на обои, на рельеф обоев и их не пачкал. То есть мы возьмем пакет, прилепим на него скотч малярный. Вот таким вот образом. Это у нас будет мусорный мешок, который будет собирать весь мусор при сверлении данных отверстий в стене. И тем самым у нас мусор не будет падать вертикально на стену. Мы насверлили наше отверстие. весь мусор, как вы можете со стен обратить внимание, он у нас остался в пакете. То есть вся штукатурка, вся шпаклевка и сами стены у нас в пакете. Следующим шагом берем дюпель 6 на 60 у кого-то может дюпель будет 6 на 40 что было под рукой. Вставляем ответную часть, вот конкретно в данном случае я вставляю ответку, получается в стену, а дюпель-гвоздем уже буду сквозь ламинат получается прикручивать все у меня стало четко все стало четко по моей разметке продолжаем процедуру дальше Мы закрепили нашу подложку на стене здесь у нас остались выводы с необходимых нам сторон под светодиодную ленту после того как вы смонтировали вот эти подложки проверьте на всякий случай работоспособность всех вот этих выводов которые у вас пришли к этим участкам потому что потом следующим этапом если мы закроем сюда 3d панели то их можно демонтировать только варварским методом я этот момент учел, я сейчас проверю каждый провод по отдельности. У нас все работает, продолжаем дальше. И сейчас мы будем монтировать данную светодиодную ленту. Светодиодную ленту скажу так, если вы хотите, это, чтобы у вас инсталляция светилась как прям светильник, возьмите поярче. Я взял на 9,6 ватт, то есть средний такую, не сильно яркую, для того, чтобы... В тот момент, когда а, наши клиенты будут просматривать телевизор, да, инсталляция никак не мешала визуальным как бы, ощущениям при просмотре. Вот светодиодную ленту можно резать по участкам. Вот у нее идут кластеры светодиодов. Да, и тут показано, где ножницами можно расстригать вот эти участки. То есть ни в коем случае ленту нельзя резать некратно вот этим модулем. То есть вот у нас модуль три светодиода. Показано, обрезать ножницами можно здесь и здесь. То есть на протяжении всей ленты есть вот такие отрезки. Я сейчас замерю участок и отрежу сразу, чтобы потом на высоте не мучиться с этим моментом. Надо ленту обязательно хорошо продавить, потому что она при нагреве может отойти. Чтобы такой потом проблемы не было, клейте сразу на смерть. Мы наклеили нашу светодиодную ленту на все необходимые нам участки, сейчас мы будем включать паяльник, нагревать его и пропаивать все соединения. Наш паяльник разогрелся до необходимой нам температуры, сейчас будем пропаивать все участки, но паяльник должен быть нормальный, не старый 100 ваттный. Я паяю паяльником 220 на 40 ватт вот больше мне для этого не надо хотел бы обратить внимание вот смотрите допаял и потом увидел у меня перегорел участок в три кластера то есть при пайке светодиодной ленты я замкнул один из контактов и вот тут маленький чип который стоит он, скорее всего, перегорает. Ну, потому что у меня других вариантов нету. Это уже не первый раз, когда паяешь на включенной светодиодной ленте. Почему я паял на включенной? Да чтобы провода не перепутать просто, да, чтобы потом не, перепа не перепаивать. Вот. Но в текущий момент, смотрите, что я буду делать. Я сейчас вот этот кластер, получается, участок кластера удалю. Просто припаяю к нему остатки ленты, которые у меня есть в наличии, да, допаяю участок. И потом по новой получается припаяю к нему. Только проводящие выводы. Вот э, работа любит дураков. Понятно включенном. Все, мы допаяли теперь точно всю нашу сододенную ленту. Проверяем ее на работоспособность, чтобы не было никаких участков, где пластеры у нас выгоревшие. Теперь мы будем приступать к креплению наших 3D панелей на вот эти закладные. То есть сейчас мы будем делать в наших 3D-панелях отверстия, в которые будем вставлять саморезы и прикручивать к этим закладным. Следующим этапом мы берем заранее подготовленные 3D-панели. То есть они у нас изготовленные, высушенные, уже и выкрашенные даже в финишный цвет. Почему я сразу подготовил данные 3D-панели? У нас квартира стоит в предчистовой подготовке. Чтобы у нас здесь краскопультом не работать, мы их выкрасили в другом месте. Сейчас я просто насверлю 4 отверстия под наши закладные. И потом эти отверстия локально замажу гипсом и губкой условно эти участки покрашу. И их также не будет видно. Потому что когда красишь краскопульта, на поверхности получается есть шагрень губкой. Можно повторить ту же самую шагрень. Мне сначала надо просверлить маленьким сверлом, а после этого я буду уже большим под шляпку рассверливать, то есть делать под тай. Сильно углубляться не надо в гипс. То есть ровно настолько, чтобы встала шляпка самореза. Смотрите, вот у нас получается наше отверстие. Саморез. Он у нас туда уходит полностью. И шляпку мы потом будем замазывать. Смотрите, что я сделал. Я взял лазерный 8 построитель для простоты монтажа этих панелей, да, выставил по углу отметку сейчас вертикаль и горизонталь. И сейчас по этой отметочке я отравняюсь. Важно понимать, что нельзя передавить, то есть обратите внимание. На процесс э, притягивания панели э, к стене, то есть к нашей подложке. Если вы, панель когда отливается, у нее немножко горбатая геометрия на задней стенке. Если вы будете э, с дуру прикручивать, то соответственно вы просто панель э, у вас лопнет. Обратите это, ну важный момент. То есть ни в коем случае перекручивать не надо. То есть почувствовали, что вы зафиксировали данную панель, все, остановитесь, не переусердствуйте. Вот таким образом мы будем фиксировать все наши шесть панелей. <coughs> Расстояние, как я сказал, мы выдержим между ними два сантиметра. То есть сейчас я буду ставить вертикальную панель над ней, которая стоит прикручивать, выберу два сантиметра и по этой же оси ее установлю. Следующим этапом мы будем замазывать вот эти вот отверстия в, каждом по 4, получается, в каждой панели по 4 отверстия обычным строительным гипсом. Объясню, почему строительным гипсом, а не каким-либо другим, и не шитроком, и ничем прочим. Мы сейчас просто гипсом подмажем, то есть это самый, получается, быстрый способ закончить э, вот эти 3d панели. То есть берем обычный Alibuster, гипс строительный, разводим и ямки заполняем. Все, он подсыхает. Мы тут же моментально, через некоторое время, минут 5, проходим по второму разу чуточку ушкуриваем а, и получается просто губкой прокрашаем вот эти участки. Все, наши панели будут готовы. Поехали. Берем обычный резиновый шпатель, маленькую чеплашку и начинаем заполнять эти отверстия. У нас, в общем, гипс сейчас уже подсох. То есть я, так как он уже работал густым, значит, сейчас я могу на второй круг уже пройти. Пока вот я рассказывал вам, пройти на второй круг, зашкурить и все, и потом губочкой подкрасить, у нас все готово. Лучше брать ну, на тканевой основе наждачку. С ней работать гораздо легче. Она гнется, она не рвется нормально. Ну, как бы это бумажка, это так. Но у меня что было под рукой, по факту на самом деле, тем сейчас работаю. Я зашкурил полностью все участки. Мне повезло, я нашел 180-ю э, сетку, вот такую. На объекте у нас маляры работали. Вот. И я 180-й отшкурился очень быстро, буквально несколько минут. Вот, все, берем вот таким, как тампончиком просто промакивающим таким движением наносим создается небольшая шагрень на самом деле полностью вот эти панели вот такого рисунка можно спокойно губкой закрасить будет шагрень полностью и вообще не будет не будет видно никаких дефектов Ну что, наша инсталляция, которую мы монтировали в зоне телевизора для наших клиентов, готова. Подсветка светодиодная заложена, все работает корректно. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии. Я на них всегда отвечаю. Делитесь какими-то своими изобретениями. До новых встреч, пока! Да, чуть не забыл сказать. Обязательно посмотрите первую часть ролика, как изготовить данные 3D-панели. Она будет в описании и после данного видео. 30-минутный ролик, как изготовить, как смонтировать и покрасить данные 3D-панели. Все, пока!